Так, в общем, привет, девчонки и мальчишки, а также их родителей. Это маленькое вступление перед основным видео. Мне вчера, ну точнее уже сегодня, вчера 29-го тоже и сегодня 30 августа закинули деньги. Ребята, кто-то номер оставил. Ну, вот я говорю, мне закинули сумму такую в 5000 рублей, и я не понимаю, кто это закинул. Пожалуйста, отпишитесь мне, наберите WhatsApp, чтобы я знал, кому отправлять. Потому что если сумму вот именно для билета в Россию я не наберу, я верну эти деньги обратно. В любом случае. Потому что деньги на Вьетнам у меня есть, чтобы уехать во Вьетнам. Если я говорю, что сумму вот именно в Россию я не набираю, я уезжаю в Вьетнам и я не хочу быть должным, чтобы там писали какие-то гадости мне, что вот денег понасобирал, просил в Россию, я сам на самом деле уехал в Вьетнам опять там бухать, куролесить. Нет, такого не будет. Деньги вот именно на билет в Россию прошу в долг, чтобы, опять же, не писали, что попрошайничать, беру в долг и в течение месяца-двух возвращаю их обратно. Поэтому, пожалуйста, кто вот прислал деньги, прислали мне деньги с одноклассников. Моя ну, знакомая, не буду говорить, подруга, с которой уже видели здесь Паттайе где-то года два назад. Постоянно мне присылают, ее зовут Люба. Она у меня в друзьях есть, в одноклассниках. Потом Наталья, по-моему, Сергеем, сегодня мы с ними списывались, тоже прислали деньги. И еще один человек написал, ну там хотя бы номер, я понимаю, на какой кошелек отправлять. Тоже, пожалуйста, напиши свое имя, как тебя звать, чтобы я знал. И вот человек, который отправил 5000, я не вижу данные, с какой системы отправляли было все это отправлено на киви кошелек поэтому пожалуйста напишите вот именно по номеру который отправлена отправлен сумму по моему 500 рублей и 5000 она отправлена, я не знаю с какой системы куда обратно возвращать эти деньги потому что я говорю если я не набираю сумму в россию вот именно купить билет в россию я эти деньги буду возвращать обратно деньги на Вьетнам у меня есть, поэтому жду от вас информации, пожалуйста, мне в WhatsApp пишите или звоните или Вайбер или Skype все данные, то есть есть под видео. И сейчас смотрим видео, которое снимали на Калане приехала ко мне не одна, а приехали две мои знакомые. Они были со мной на, на острове Самент, это Наталья и Лена. Они приехали со своими, ну точнее Наталья приехала со своей дочкой и с ее молодым человеком Евгением. Дочку звать Анжели... Анжелика, а молодого человека звать Евгений, так что смотрите видео и смотрите продолжение завтра уже вот именно то, что мы снимали на Калане. И вчера они были у меня в гостях после прямого эфира. Также пришли ко мне в гости. Я им готовил креветки, крабы. Большое спасибо человеку, который научил это Ирина Кузьмина. Иринка, спасибо большое. Очень твой рецепт нравится многим. То есть креветки в сливочно-чесночном соусе. Поэтому это моя как бы уже кухня. Я готовлю. Лысый готовят лучше всех. Так что смотрим видео. Сильно не ругайте девочку. Девочка молодая, пытается ну, начать вести свой видеоблог, свои видеоролики снимать. Также будет ссылочка на нее в Инстаграм. Можете посмотреть, кому интересно, добавляться туда, подписываться на Инстаграм, чтобы быть в курсе вот, ну, молодой девчонки так что смотрим дальше А, привет, Коля, собирался а, звонить. Я вас с снимаю видео. Пуся моя, привет, Дуся, как делиться теперь? Ну, как делиться? С нами мне тоже. Нравится. Все, давайте я сейчас. Ну, так молодежь. А мы хотели... Так, ну что, привет, девчонки и мальчишки. Будем знакомиться с ребятами Лена с Натальей уже были у меня в кадре А это дочка Натальина и ее молодой человек Представляемся ну, Анжелика ее звать Парня звать Евгений Они пока стесняются Но сегодня Анжелика будет ведущей на моем контенте И она будет делать обзор пляжа ТВН Поехали! Don't burn it down, don't burn it down Ты предлагал? Можно предлагать. Знаете местных? О, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, ну, ладно, не снимай, давай не пойду откатиться. Снимай, снимай, Ну, давай. Вот тебе что? Ты ну вот давайте так yeah. а? а что? Вырубим so, Вырубим Вот Вырубим Вырубим mm? Вырубим Вырубим Что расскажешь? Расскажу, что мы памчики, потому что надо же быть. Да, да. Мне очень не нравится, что здесь много китайцев. Вообще прям, ну их через сирку так много. Прям вообще пляшун какой-то. Тут много. Особенные людей, буйки там. Блин, да, это наверное. Идем чего-то. Идем Тут, конечно, живность. Ого-го. Мой фотограф. Ой, что-то написали. Красиво. Вот, мы, короче, там. Там расположились. Стен, это мой фотограф. И Еще, короче. что молодежь рассказывайте Накупали. ощущения купались и да. это хорошо <связывая> Женя а твои ощущения какие <связывая> сколько раз вы в Таиланде кстати <связывая> четвертый раз то есть вы в принципе здесь уже многое что видели анжелика это дочь Наталина. ну здесь я второй раз тоже. на этом пляже да <связывая> и как Красиво, прозрачно, прикольно Прикольно? Да, В общем, вот такие они скромные Ребятишки да. Но они будут дальше сами репортаж вести Так что Попросили меня их снять Так что будет ведущая В одном ролике, может быть Может быть не в одном Будет Анжелика ведущая